выбрались, а потом дернул за веревочку. Мы найдем этого подлеца, найдем и вырвем его сердце. Я пришел сюда, чтобы достичь невозможного. Ты пришел украсть то, что не способен создать точно смеденный куну Рима. Даже воздух, которым ты дышишь, это я за него плачу. Ну так дыши глубже, чтобы потом вспоминать его вкус. Доберись до батюсферы на пологих холмах. Она тебя хоть к черту на рога доставит. И тогда по всем долгам будет уплачена сполна. Есть кто-нибудь? Yeah. <laughs> хочешь. Нет! Нет, нет, нет! А -а -а. А -а -а. Спасибо! Спасибо! Yeah, yeah. своих врагов. Пусть они разлетятся на тысячу осколков. Время спать, а мне лучше. Смотрите! Это не господь взрастил Аркадию, это я. Конечно, никакой не ботаник, но, по-моему, Райан погубил Аркадию. Он распылил в воздухе какую-то дрянь. Дно океана, парень. Весь кислород стоит в деревне. Нет деревьев, нет кислорода. Мне надо подумать. Подружка Райна в Аркадии. Это дамочка по имени Лэнгфорд. В общем, она ничего, но за деньги ни от какой грязной работы не откажется. Если она еще жива, то думаю захочет спасти деревья. Ведь это она их сажала. Финкл! Мои деревья, это же не ты, правда? Нет, Райан! Кажется, я знаю, как спасти деревья это генетический препарат. О, смотри, с кем я говорю. Ты не мог бы найти мне образец розы Галики. Посмотри в гроте. Мне надо продолжить работу, пока есть время. Укротим пламя, укротим куман, и верят, что их ведут древние боги. Стареющие мажоры, которые убиваются плазмидами, называют это амброзией. О, на его! А новую идеологию, тогда зачем она нужна? Рынок не реагирует на младенец и не визжит при первом году недовольстве. Рынок терпелив, и нам следует играть с него пример. Если не испытывать новый. Да, да, да, я знаю про герметизацию. Нелепость. Дайте мне еще минуту. Первые испытания Лазаря были очень многообещающими. Если Роза Галика зацветет, тогда богом клянусь, я буду точно знать, что все получилось. Быстрее! Закрывается! Mm, ну ладно, иду. Но кто-то должен найти способ вернуться и проверить образцы. Это очень важно. почти не узнать. Я слышала, что творилось на площади Аполлона. Я спросила у Райна, как он может так поступать с невинными людьми. Он возмутился. Невинные? Если они захотели защищать Восторг, значит приняли сторону Атласа и его бандитов. Так что никаких невиновных тут нет. Только герои и преступники. принес Розу Галику, Ну так чего же ты ждешь? Письменного приглашения, посылая ее по в трубе. Да, превосходно, превосходно. Зайди ко мне в кабинет. Я сейчас тебя впущу. Кажется, я знаю, как нам вернуть в лес зелень. Системы безопасности, так что стрельбы не будет. Заходи ко мне в кабинет. Кто сказал, что старого пса новым фокусом и выучить? Сперва женщина-биолог четыре года придумывает способы, как очистить от листвы деревья в Тихом океане, чтобы распугать ей пушек. А теперь, вот, я сижу на дне Атлантики и пытаюсь сделать то же самое, только наоборот. Адам, Адам помножить на атомную ломку, помножить на Еву и Змея. И поглядим, что из этого выйдет. Джулия, мы заключили сделку, ты и я. Разве нет? Позволь, я тебе зачитаю контракт. Раздел третий, параграф четвертый. Мистер Райан. Райан Корпорейшн сохраняет за собой эксклюзивные права на создание, использование и применение препарата Лаз. Погодите. Нет, прошу вас. Право собственности — это цивилизация, Джунглия. Мистер Райан. Мистер Райан. Подвигаемся на шаг вперед, Райан берет и отодвигает конечную цель на другой край поля. Аппарат на процентов я уверена. Мне всего-то и нужен бутон розы галики, чтобы подтвердить анализ. Дистиллированная вода, чуть-чуть хлорофила, энзимы, выделенные из медоносных пчел. Все правильно, милочка пчелинус. 25 лет убивала деревья. Обёргли еще в 20-х. С японцами на Ивадзиме. А никогда еще не возвращала их из могилы. А теперь получилось могилу. Хочу вырастить свои первые первое франкер-деревце. Назову свою твою препаратом лазеря. Может, это и мою карьеру тоже поднял. Тут большей частью поля Если ищешь что-то Компионное, советую я... начать С деревенской ярмарки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 Время с моими пчелками, что ж, мне придется брать с тебя деньги за удовольствие. Если я еще раз выйду и обнаружу, что ты толчешься рядом с моими ульями, то возьмусь за ружье. Что ж, до твоего вопроса, да, я хоть и с трудом припоминаю, чему учат в школе пасечников, но вроде там что-то было связано с тем энзимом, о котором ты только болтаешь. Дети, как я? Я греха. Я могла бы во всем винить немцев, но, честно говоря, в плачах Алфшвица я вижу не чудовищ, а родственные души. Эти дети, которых я мучила, пробудили где-то в обох грех, что другие считают восхитительным чудом. Но для меня это проклятие. Быстрее, мистер Би. О, я вижу, как ангелы танцуют. Yeah!